Добрый день. Наверное, никто не видит и не слышит. Короче, ситуация следующая. Учитывая панику, которая тут создается у нас вокруг этого коронавируса, вот. но мне самому стало интересно, я хоть и юрист, но не по медицинскому праву, поэтому прямо сейчас собираюсь вместе с вами... Посмотреть на правовые основания карантина в Украине, связанных с коронавирусом. Как он должен, согласно законодательству и других нормативно-правовых актов, вводиться. Какие требования, какие ограничения. Вообще, что делать в сложившейся ситуации. Что мы можем требовать, какие права ограничиваются. Вот, поэтому, не знаю, это такой тестовый эфир, посмотрим, как оно пойдет. Вот, ну, если кто-то будет смотреть, вы пишите там, слышно, видно, не слышно или так далее. Ну, я попробую сейчас разобрать. Начну с основы, то есть есть у нас на основании чего у нас сейчас вообще этот карантин, режим такой правовой, да, карантина всей Украине, на всей Украине, на территории всей Украины введен. То есть кабинет министров взял и своим постановлением от 11 марта 2020 года номер 211 ввел карантин на всей территории Украины с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Вот. И что он запретил? Запретил посещать образовательные учреждения, и именно их ну, получателями знаний, то есть, скажем так, учениками, вот, не учителями. Поэтому они как продолжали, продолжают работать. В общем. Потом проведение всех массовых мероприятий, в которых берут участие 200 лиц, ну, наверное, и более, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самого урегулирования. Вот. Это ну, Рады, всякие советы, они ставили за собой право работать, запретили еще спортивные мероприятия, вот. но не запретили совсем, а ограничили... Без, проведения, ну, проведения без участия болельщиков, вот. то есть и поручили министерствам и другим органам исполнительной власти, областным киевским городским государственным администрациям и ну, в общем всем районным, всем так скажем, снизу сверху вниз опустили задачу организовать э, исполнение и контроль за исполнением на соответствующих территориях этой, этого постановления. Вот. Э, с воевременным, полным проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий. Вот. Э, основанием для такого постановления Кабинета Министров могло, согласно статье 29 Закона Украины, о защите населения от анф инфекционных болезней, служить следующим. Открываем этот закон. Статья 29. И там четко написано, то есть как вводится этот режим. Вводится, устанавливается. Вот. Карантин устанавливается и отменяется кабинетом министров Украины. Все вроде логично. Вопрос следующий, ну, следующий пункт этой Вопрос об установлении карантина решается ну, порушая, то есть возникает перед кабинетом министров, перед, после соответствующего ходатайства, скажем так, подданья центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере охраны здоровья. Ну, у нас это Министерство охраны здоровья. Вот. Это министерство, в свою очередь, должно действовать, то есть, ну, выходить перед кабинетом министром с поданям, с ходатайством, то есть, ставить вопрос за поданям, то есть, опять же, ну, за обращением, скажем так, Главного государственного санитарного врача Украины. И тут у меня вопрос. Вот. Я уже сделал соответствующий запрос в кабинет министров, в секретарь кабинета министров Украины, в Министерство охраны здоровья по поводу, а было ли это поданя Вот этого главного государственного санитарного врача Украины почему? потому что ну, я опять же обращаюсь к источникам да. у нас главная, главный санитарный врач Украины вместе с санитарно-эпидемиологической службой были ликвидированы в 2017 году вот. и согласно опять же перечня профессий и должностей, есть такой классификатор, эта должность ликвидирована. Но есть Google, да, и там СМИ, ряд СМИ, и сейчас дает комментарии заступник министра охраны здоровья. Вот. Забыл, как точно его зовут, но фамилия знаменита, Ляшко. Вот. Вроде как он назначен этим главным санитарным врачом. Но... Опять же, я сделал запрос и хочу увидеть этот приказ о назначении на должность, потому что, насколько мы знаем, у нас в Украине на такие должности проводятся конкурсы, да, вот, должны быть какие-то требования, вот. какие какое-то положение должно регулировать деятельность этого государственного, главного врача, потому что у нас все органы действуют согласно Конституции, статьи 19, и только то, что им предписано, то они и делают. Ну, в общем, пока, допустим, я этой информации не вижу, будем считать, что все у нас законно. Вот. И э, на примере Киева мы смотрим, что, что же эти местные органы самоуправления да, нам предписали сделать. Нам, как простым гражданам, да, которые ходят на работу, вот, которые ходят куда-то учиться, посещают какие-то мероприятия и так далее. Вот. стоит отметить, что не все, как бы, знаете, не вся лесенка этих органов местного самоуправления, вот, допустим, Киев принял, да, ну, специальная комиссия у них создана, Постоянная комиссия по вопросам техногенной, экологической безопасности и надзвычайных ситуаций. В общем, они созданы при органах местного соправления, Их там специально собирают компетентных лиц. Но Я посмотрел в Киеве, и из медиков там только один директор департамента по охране здоровья. Вот. И то она не имеет э, медицинского специального образования, э, ну, она не, не этот, медик, э, в общем, акушер-гинеколог, не, не имеет к инфекциям никакого отношения, ну то есть нет специального образования, вот как я сейчас, да, у меня нет специального медицинского образования, чтобы рассуждать на тему. Меня просто волнует такой вопрос, как же органы да, обезопасили меня, какие меры и что они решили сделать для того, чтобы я не заболел. Вот. Ну и вот все, что они решили, это у нас на примере Киева. Я думаю, что это все будет под копирку, передано и если в других регионах, городах и областях будет что-то приниматься, я думаю, будет подобное. Вот. подобное. И вот они приостановили образовательный процесс во всех уровнях образования, то есть начальный, средний, высший, проведение спортивных мероприятий. Ну, написано «адмежите», хотя в постановлении Кабинета Министров говорилось о том, что ограничить, ну, то есть таким образом конкретно, без участия болельщиков. То есть, в принципе, можно было что-то спортивное проводить, но без участия болельщиков. Тут обмежены, ограничили каким образом, не указано точно. Приостановили работу театров, кинотеатров. Вот кинотеатры точно я смотрел, ну не работают. Может быть, кто-то работает, но основные там мультиплекс, например. Я смотрел, он не работает, но в Днепре работает. Вот, в Непре видно, еще пока не принято ничего. Вот Разважальные центры это не выполняется, призупынет работу в развлажаемых центрах. То есть этот пункт не выполняется, потому что вот я сегодня был в смарт-плазе. Вот. Это ТРЦ, торгов, торгово-развлекательный центр. Он работает. Вот. При, приостановить работу развлекательных зон в шопинг моллах ну, вот на выходных э, станет вопрос, куда-то ехать, э, что-то делать, потому что ну, досуг детей-то надо как-то э, устраивать, да, а у нас при ограничении, да, по идее, не должно ничего работать. Ну, посмотрим. Я думаю, тоже это будет игнорироваться. Э, обеспечить ограничение проведения массовых мероприятий на территории Киева больше 60 лиц, вот, хотя у нас в постановлении Кабинета Министров было ограничение 200 то есть здесь уже как бы, ну, немножко перебрали, да, уменьшили эту квоту, 60, опять же, насколько это законно. Вот, и э, не, не, не допускать, э, допускать, вернее, э, до, к участию только тех лиц, которые прошли термометрию. То есть, если, допустим, я э, вот сейчас как э, юрист захочу провести какое-то мероприятие, да, собрать людей и рассказать какую-то, ну, в общем, какую-то тему, да, например, вот про коронавирус, как я сейчас это делаю через Facebook, я захочу рассказать это где-то на аудиторию с больше 60 человек, да, или 60, вот. И мне надо будет как-то контролировать их на, на предмет, термометрии, То есть, что, где мне взять этот термометр, какой он должен быть, какая сертификация, какая спецификация, кто мне их обеспечит, а если я не буду, что будет, ну, если я не буду это делать, что будет. Ну, к ответственности мы доберемся, это я ставлю на закуску. Я просто вот такие моменты, каждый пункт пытаюсь разорвать, для того, чтобы понять, что четко ничего не прописано. Вот, и забегая вперед, они должны, ну, органы местного самоуправления обеспечить, да, либо это должно быть где-то э, регламентировано. То есть, если э, они не обеспечивают, то, к примеру, там, э, возмещают, да, расходы. Ну, к примеру, э, я закупил э, термометр для того, чтобы делать эту термометрию или вот эти сканеры, э, а кто мне потом их возместит, да, то есть нет этого порядка. Однозначно он должен быть. Но его нет. Вот. Обеспечить недопущение к работе работников предприятий и учреждений города Киева с признаками инфекционного заболевания. Как это сделать? Как определить? Вот. Ну вот тоже нонсенс. По идее, ну, вот должна быть вот эта вот санитарно-эпидемиологическая служба. Должны быть какие-то пункты. Должно как-то быть это централизовано, на входе тогда проводиться санитарный контроль, о котором тут ниже в этом же протоколе указывается. Как проводить этот санитарный контроль? Тайна. Вот. Мы можем почитать закон, да, опять же, вот этот, о, защите, э, о защите населения от инфекционных болезней. И в принципе что-то делать по нему, но более конкретного ничего нет. Почему? Потому что все эти э, санитарно-эпидемиологические э, надзоры осуществляла санитарно-эпидемиологическая служба, ну, которой нет. То есть ни у кого из, э, ну просто врачей э, нет э, этих функций. Вот. Так что, э, ну вот возникает вопрос. Вот. Есть, ну вот в этом законе есть дефиниции, что такое противоэпидемические мероприятия, комплекс организационных, медико-санитарных, ветеринарных, инженерно-технических, административных и других мероприятий, которые осуществляются с целью предотвращения поширения инф инфекционных болезней, вот. локализации и ликвидации их очагов вот, и так далее. Вот. Что такое карантин? Здесь дефиниция обозначена так. Это административные и медико-санитарные э, способы, которые обеспечивают э, э, запобегание по ширине саблыва инфекционных фороб. Вот. То есть, э, ну, то, что мы видим в этом протоколе, как бы... Э, оно не соответствует тому, что должно быть, просто ограничили э, посещение, вот. закрыли, э, в общем, пытаются как бы сделать э, ну, меньший, меньшие контакты между людьми. Все, вот. никаких скринингов, вот я хожу по там, в кафе, там, в торгово-развлекательные центры, в суды, никто не проверяет температуры, ни, ничего. И не делают дезинфекцию, скорее всего, как это должно было бы быть. Вот. То есть все делается как-нибудь пока. Вот. Что еще мы можем найти в этом всем протоколе? Ну, вот Относительно организации учебного процесса с возможностью дистанционного образования, интернет-ресурсов и так далее. Ну, не знаю, школы, общество вообще у нас в принципе не готово к этому э -э дистанционному образованию. Поэтому с этим проблема. Это нигде пока не закреплено, ну вот, а если закреплено, то не отработано. Это проблема которая, ну вот, э, дети сейчас учатся как, им в Вайбере скидывают домашнее задание, все, вот вам дистанционное э, образование. Контроль э, какой? Ну, родители проверили, ну, наверное, потом еще проверит учитель. Хотя за три недели, э, ну, представьте, все придут опять в образовательный образовательные и принесут всю домашку за три недели. Ну, кто ее будет проверять, когда на это будет время? Вот. Пункт следующий. Обеспечить, самый главный, кстати, обеспечить входной санитарный контроль в помещениях детских, спортивных, социальных, культурных и специализированных учреждений. Вот. Как этот должен быть входной сан санитарный контроль обеспечен и где он есть, тайна. Я нигде не встречал, если кто-то видел в Киеве, ну скажите, как он выглядит и какие правила, нормы регулируют. Вот Что еще можно из этого выделить, протокола? Что еще можно выделить? Ага, пункт 6.2. Усилить дезинфекционные способы в местах, ну, заходы, в местах проведения массовых мероприятий до 60 человек поддерживать э, нормативно-правовые показатели температуры воздуха проводить э, э, сквозное проветривание в помещениях. Ну, такое себе, знаете. То есть не, нет, ну, как коронавирус, да, э, мы не знаем его, как еще лечить, но мы знаем, э, есть какие-то меры предосторожности. Вот Китай, да, справился с этой задачей, ура, радуется. Э, Европа не справилась, там ну, вообще, насколько есть угроза. Угроза как бы есть, потому что, ну, Китай был далеко, да, от нас, а Европа рядом, и может быть, как бы, проблема с этим, потому что, ну, с учи, учитывая то, что у них медицина, нам я думаю, намного развита, чем наша, у них смертность высокая, вот, они позакрывали все, ну, если бы это был бы, знаете, как фейк, то, ну, не настолько это было бы распространено, и люди, которые там находятся, передают приветы, потому что действительно там проблема с этим. То есть болезнь есть, и вот все вот эти вот меры, которые тут написаны, но я не вижу реального, реальной защиты от того, что эта инфекция будет передаваться, потому что свободный доступ, входной санитарный контроль, который здесь строкой красной прописан, в этом протоколе никак не выполняется нигде хотя он везде есть установление санитарного контроля вот установление входного санитарного контроля это вот 8.5 пункт какой еще я читал вот. ну в общем с этим проблема в общем что важно важно это то что это этот протокол согласно закона, согласно положения об этих комиссиях имеет обязательный характер. Вот. Какая ответственность может быть за нарушение? Ну вот, предписано сделать санитарный контроль, входной. Как? Не написано. Какой, какая может быть ответственность? Да никакой. Но она вроде как предусмотрена, э, если мы берем административный кодекс про нарушений, то есть статья 42, она... Ну, может быть с натяжкой подходит. нарушение санитарных норм вот тянет на себя за собой вернее наложение штрафа на граждан от 1 до 20 необлагаемых минимум доходов граждан и на должностных лиц от 6 до 25 необлагаемых минимум доходов граждан то есть штрафы, вот. Надо еще смотреть, я не смотрел наперед, не знаю, а у кого есть полномочия фиксировать эти нарушения, выписывать протоколы, принимать решения, как не у этой вот нашей санитарно-эпидемиологической службы, да, которую ликвидировали? Может быть у кого-то еще есть, не знаю, честно говоря. Вот. Потом, если мы берем... Уголовный кодекс, да, вот, жестче, да, у нас. Тут вроде как четче выписано это все дело, потому что звучит это все дело так. Статья 325. Нарушение санитарных правил и норм относительно запобегания, предостережения, предостережения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением. Ну вот, допустим, наш протокол, да, который в Киеве принят он у нас нацелен на предостережение инфекционным заболеваниям. Скажем так, что пускай ОК подходит к этой статье, да, объективная сторона. И что мы смотрим? Нарушение правил и норм, установленных с целью обеспечения эпидемическим и іншим, и другим инфекционным заболеваниям, а также массовым неинфекционным заболеваниям, и борьбе с ними, которые, если такие действия, причинили или заведомо могли причинить распространение этих болезней. То есть, по сути, неустановление вот этого входного санитарного контроля, который как и каким должным образом он должен происходить пока тайно, вот, может наказываться штрафом от 100. Не, под, не облагаемых минимум граждан или арестом на срок до 6 месяцев или ограничением воли на срок до 3 лет. Вот такая вот санкция этой статьи. Вот. А если еще в результате этих действий будет гибель людей или другие тяжкие последствия, ну какие тяжкие последствия, может кто-то заболел, да, и не один. Вот вам тяжкие последствия. Вот. То уже ограничение воли на ну, свободы на строк от 5 до 8 лет уже средней тяжести у нас преступления. Поэтому ну, такие вот дела. С этим как бы ну, шутки плохи. Вот. С точки зрения наших органов государственной власти и органов местного совправления, все вроде как они отчитались, отрапортовали, мы тут все приняли, да. А вы, ну, в том, что, кого это касается? Бизнеса, да, мы говорим про торгово-озрекательные центры, которые не закрыты, входной контроль, санитарный не установлен, и все происходит на обум. Вот, поэтому... Да, кстати, там еще что-то, торгово-промышленная палата сказала, что Карантин в связи с коронавирусом не является форс-мажором, и каждый отдельный случай нужно доказывать. Но я вам скажу, точно так же было и с, ну, в тот момент, когда начиналось АТО. Да? Вот. Оно пока еще, не, ну, когда оно только начиналось, и не приняло массового характера. Были единичные обращения в эту торговую промышленную палату, и были отказы и так далее. Вот. Сейчас это законом урегулировано этот вопрос. Надеюсь, что коронавирус мы пересидим, да, вот эти три недели эти, вот, и забудем, как страшный сон. Но, почему я говорю надеюсь, потому что видя эти меры, которые у нас приняты, я все-таки думаю, что они, ну, ни от чего не, не спасают, вот. и если будет распространение, то, ну, ему ничего не препятствует. То есть из-за того, что дети не ходят в школу, из-за того, что там какие-то ограничения контактирования между лицами, ну, только лишь я, ну, кинотеатры не ходят люди, да, в друг, ну, в другие места будут ходить. Вот, то есть где-то они в любом случае будут пересекаться. Вот. И я не думаю, что такие меры, они все-таки нас ну, приняты для того, чтобы нас спасти. Они никак не, не спасают. Вот. Люди, которые ну, еще в городе, да, у них доступ к медицине как ну, есть более-менее. Да. Можно обратиться в больницу при первых там симптомах. А люди, которые находятся в селах, с этим проблема. С этим проблема. Вот. И... Ну, в общем, поживем и увидим. Такие дела. В общем, я так понял, все слышно, смотрю какие-то даже лайки. Пошли. Вот. Три человека смотрят, на самом деле. Так что, ребята, никто вас не защитит, как вы сами себя. Вот. И даже адвокат вам тут как бы и не поможет. Вот. Поэтому, ну, что могу сказать? Наверное, все-таки возможность где-то подхватить этот вирус есть. Сократите, наверное, посещение в первую очередь. Ну, если адвокаты, юристы там и госслужащие, сократить контакты. Вот, да, допустим, я вот эти запросы публичной информации относительно назначения главного санитарного врача Украины и его ходатайство, подания как там оно правильно вот запросил по электронной почте даже не стал идти на почту потому что есть такая возможность но сайт не сайт вернее электронная почта министерства охраны здоровья почему-то не работает ну то есть письмо мое не доставляется вот и ну, я думаю позвоню им. Вот еще вот, уточню эту информацию по телефону, есть ли она. Вот. Потому что я думаю, что главного санитарного врача нам, если назначили, то незаконно. А если не назначили, то значит вели карантин тоже незаконно. Потому что закон прямо предусматривает. Вот, дальше э, будет больше. После того, как я получу эту информацию, я э, запрошу у... КМДА какие-то разъяснения, как должен быть устроен этот входной санитарный контроль. Потому что ну, какими средствами это должно проводиться, какими, ну как, вот кто-то знает, как должен проходить санитарный входной контроль. Вот, вот до этого момента вообще задумывались об этом. Вот, как, долж, как Каким ну, образом должна проходить э, дезинфекция помещений, да, про которую тоже упоминает этот протокол. Какими средствами, где э, их брать, где их закупать. Ну, то есть конкретно какими. Да? Обычная хлорка вот, или ну, какие-то специальные должны быть. Потому что они есть. Я их видел э, уже в интернете, опять же. Есть специальные средства для помещений. Вот, и надо бы их купить как бы тоже, потому что приходят посетители в офис, и ну, неплохо было бы, чтобы уборка проходила с такими средствами. Вот, кстати, там ребята некоторые присоединились в них, детские развлекательные, бизнес, что, что скажешь? Вот. Как ты готовишься к коронавирусу? Или у вас ж, в Донецкой области не, не вводится этот карантин, не, не отслеживал. Вот. Ну, в общем, кто из других городов? Давайте обратную связь. Как у вас с этим делом? И опять же, ну вот мы запретили, да, ну, не мы, а у нас кабинет министров. И, хотя, опять же, в этом постановлении, которое я озвучивал, как бы этого нет, про ограничения, ну, что касается наших полетов, да, то я в этом не увидел, ограничений на это. Ну, это уже как бы инициатива, наверное, аэропортов и, и связанных с ним служб, да, они там сами решают, какие страны ограничить и так далее. Вот, ну, а что мешает, допустим, человеку в Днепре заболеть и прилететь в Киев и заразить нас здесь? Вот. Или ехать в поезде? В поезде тоже, ну, я сомневаюсь, что они дезинфекцию делают в поездах, как это надо, потому что, ну, если хотите, можете посмотреть, как они вообще там делают сейчас, там, Стирают эти просто никакая вода у них в бойлерах. То есть там даже без коронавируса в принципе опасно для здоровья передвигаться. Вот, поэтому, ну все, 30 минут я думаю, что для таких эфиров это как бы нормально, может, даже много, но от автологии повторюсь: опять же, все вот оперативно, чик-чик-чик, посмотрел, решил поделиться. Вот, свои мысли высказал и планирую делать такие же эфиры, пока у нас ограничено на все эти ивенты адвокатские и юридические. Буду делать, скорее всего, по средам, а может быть по средам и по пятницам. Или по средам, или по пятницам. вот, Потому что у меня в эти дни есть окно, ну, появилось окно, два часа, вот... Выделено у меня всегда для, для личных целей. Ну вот я и буду тратить на публичные цели, на публичные выступления буду тратить. Вот. Всем спасибо. В общем, пишите в комментариях, если какие-то вопросы есть по этой теме. Я буду держать вас в курсе. Всем пока.